Подожди, а ты чё куда ты собралась? Расскажи. Я вас оставляю, здесь я поеду на металл приемку, сдам ваш металл, а вы как хотите. Сидите вы... около этого самолета и кукуйте. Куку! Куку! Нет, это каратель, пожалуйста. Я забыл, как он кукует. поехала на такой машине тебе вообще дороги не надо Что они творят? У тебя будут какие-то комментарии на сегодняшний день. Блядь, ну я что что такое, такого еще не переживал, да, в своей жизни ни разу. То есть такие новости, да, вот эта вот женщина, которая встретилась, рассказала вдруг про какие-то самолеты, да. Хотя, да. опять-таки, мы нашли корпус, получается, от советского самолета, а она рассказывает нам про немецкие упавшие. И что у них именно над этой деревней был бой. Вот этот момент мне очень понравился. Ну, то есть что именно с... бой был. Не просто так, да, там именно воевали. Ну что, весной будем экспедицию? Не весной, Поисков... не сюда, весной Поисков немецкого не, ну Сейчас в болото куда-то там, пока трава не найдешь Видите, на первое вождение по грязи ощущение девушка? Никаких ощущений Пока нет Я на трансе Мы еще в саму группу не влезли Пока еще только начало Вон девчонки у нас, видишь как есть? Им любые волота ни по чем, а? Мы по лайку идем. <свеч> Впереди, как верные псы. Прогладываем путь. хорошо едешь? Я знаю. Так что за вас лайки нужны. Лайки. И подписки. И подписки. Просмотры, полные просмотры. Болота. Да, болото. Дальше оно больше. Болото. Делаем вставки, докуда пройдет шишига. Под управлением двух женщин. <свят> <свят> блондинки и не блондинки. Слушай, да, смотри, неплохо пока проходит. Это мы с тобой вязнем, а они проходят. Ребята, ребята, здесь конкретное болото. Я не знаю, как они здесь поедут. Вот. Я стою прямо на болоте. Дорог вообще с... нет. Не передает да, ощущение. Вообще, но да. вообще не вообще.